Реечный потолок-униформ – это уникальный продукт, разработанный и запатентованный фирмой BART. Его основное отличие заключается в оригинальной сборной конструкции панели, которая позволяет делать более легкую, но при этом надежную систему, что открывает широкие возможности для дизайнеров и архитекторов, в плане цветовых решений. Панель собирается из тонкостенных алюминиевых профилей толщиной 0,3 мм, что делает потолок более легким, соответственно снижает нагрузку на конструкции. К тому же панель с такой толщиной экономит расход металла, что снижает стоимость потолка и не отражается на качестве. Сборка потолков в униформ имеет ряд особенностей, улучшающих надежность конструкции и ее характеристики при монтаже и дальнейшей эксплуатации. В сечении панели 10 ребер жесткости, что гарантирует надежность конструкции. Также в панели есть внутренняя вставка, которая придает дополнительную жесткость профилю. В трех плоскостях панели может иметь разные цвета. Например, можно одну сторону сделать красной, другую – зеленой. Такой вариант можно использовать для направления потока посетителей в общественных местах, например, в аэропортах и коридорах. Панели могут быть разной ширины и высоты, при этом их можно крепить к одной системе, что позволяет делать волнообразный потолок без применения специальных стрингеров. Если не хватает такого перепада высот, то можно применить специальный удлинитель стрингера Uniform для панелей шириной 30 мм. Для каждой панели есть специальная боковая заглушка, которая делается под цвет панели и закрывает ее торец. Она придает цельность конструкции и повышает надежность. Также в потолке Uniform используется специальный шаговый стрингер, в котором вы можете задать расстояние между панелями от 20 мм. Это позволит, например, вставлять между панелями светильники нестандартной ширины. Благодаря же верхнему фиксатору панель более жестко крепится к стрингеру. При этом панель также легко демонтируется, как и монтируется. Это очень удобно в дальнейшем, когда нужно получить доступ к коммуникациям над потолком. Потолок униформ защищен патентом, поэтому такая конструкция доступна только в компании BART. И, конечно, хочется еще раз напомнить про цветовую гамму потолка «Униформ». Она варьируется от строгих темных до современных ярких решений или цветов под дерево. Здесь открывается большой простор для дизайнеров. Разработанная нашей компанией потолок «Униформ» облегчает задачи архитекторов, дизайнеров, мастеров на этапах проектирования, при выборе геометрических и цветовых решений и, конечно, на этапе окончательного монтажа – бард. Гарантия качества. Самую свежую информацию о наших продуктах вы найдете на сайте bart.so.